«Русский мир» — не зря сочетание этих слов, потому что «русский» и «мир» — в этом что-то есть, какой-то глубокий смысл, правда? Вот. И хотелось бы, чтобы эти два слова работали таки по всему миру. Лично я за себя, что называется, ручаюсь. Вот я занимаюсь искусством, культурой. Все, что я могу, я делаю, может быть, даже больше, чем, чем я могу. У меня трое детей, и все, что я понимаю о русском мире, я пытаюсь внедрить это в сознание, а даже, я бы сказал, в подсознание моих детей. Ну, собственно, все, что я хотел сказать. Я желаю всем мира на земле, и давайте делать для этого все, что только можно. Каждый на своем месте.